Тебя будет хада объяснять, Да, на ходу. Да, это миф, что это сложно там учиться этому надо два года. Асхат жан шутит. Мануальная терапия уха, да? Заключается в том, что вот есть. Внешняя часть уха, да, есть у него внутренняя часть еще, да, внутренняя уха. Внутреннем ухе находятся вот мелкие косточки, самые маленькие косточки у человека, знаете где? Это вот молоточек и наковальня там внутри, да. Они прям несколько миллиметров там, не помню, сколько там, два-три миллиметра. А от них туда вглубь идет э, Евстахиева труба. Ну, э, Евстахия это по имени ученого, она названа. <coughs> это вот соединяет ухо-горло-нос, да, не зря врач у нас один, да, ухо-горло-нос. Она идет с внутренней стороны носа, тут так как бы не покажешь, в глубине вот там вот, выходит прям туда вот эта трубочка, да, полая, полая трубка. И вот это улучшает слух, на самом деле, у человека, если вот мы вот так выдергиваем, у кого-то там какие-то там, не знаю, ну, что-то, в общем-то случилось, не будем разбираться в проблемах, да. Асхат как делает? Он берет за край уха, да, вытягивает ее, получается, по направлению, смотрите, направление вот туда, через кулу, внутреннему носу, да. И выдергивает вот сюда. Я немножко по-другому делаю. Ну, желательно, чтобы не скользило, да? Берем за внутреннюю часть. Ну, он говорит, настолько, если потренируетесь, да, то это настолько просто, что он даже вот так делает. Да? Вот. Ну, я вот немножко по-другому делаю. Значит, три получается направления. Вот за вот эту часть берем сначала раз. И выдергиваем вот так вот. Потом вот за вот эту часть и выдергиваем вот так. Чуть-чуть уж на подщелкнуло. И третья часть, это у нас будет вот это вот, тут сухожилие идет, да, выдергиваем вот это сухожилие вот так. Лучше, лучше как-то снимаем, наверное, другом, то есть вот сюда вот залазим, чуть-чуть вот раскрутили, там согрели как бы его, да, и в наружную часть. Не получилось, не ждите что сразу получится, потренироваться надо, это вот эту часть, извини. Ого, слышно было, да? И вот эту часть Значит, нам надо поднять и вот в сторону, вот такое по диагонали движения. Ну, в принципе, я даже себе такое делаю. В принципе, можно и... О, слышали? вот это. сухожилие. О. Ну и также вот, да, берем, тренируемся. Еще раз предупреждаю, не ждите, что прям получится сразу, да? Получается, надо правой. В общем, надо учиться два года. Сейчас, два года, да. Сидите, пациент. Потому что мы уже согрели, все получилось. А мы идем на отработку друг на друге да. Если вы не с нами, то зря вы много упустили. С вами Виларик Она вот оттуда выдергивается вот сюда. Yeah. Yeah, yeah, я <свят> вот делаю, например, если без взять, вот, смотрите, видите, вот, вот захват. Стоп, стоп, стоп, стоп, захват. Uh -huh. вот, вот это охват, и я вот через голову сюда делаю. Это как вот, видите, что... А, это упор в голову, да? <свят> да. И такой... такой... Рычаг получается. Вот так, да, рычаг получается, и как бы человек даже боль не чувствует. Вот <свят> взяли... Mm, класс. Вот. он как, ему не больно и ничего не чувствует. Будет сейчас будет еще драться с несколькими дернешь там тебе даст, он ничего себе, ты даешь ему, в общем все это пройдете. некоторые ругаться буду, конечно. Драться а, Больно, больно, да. Драться будешь, вот взяли, спокойно, хорошо. Вот я чуть-чуть уже там поддержал немножко. Не больно? Да, да, вот, а ну, прям да. вот где-то кровь пошла, да, сразу читать. Потому что да, когда да. вот, ну, ой, засяги буква бывает, же, вот да вот, оказывается, уже садятся там. Когда, ну вот, Покажи, подквоем, Покажи захват. Вот, вот, вот на ухе, покажи захват. Я Стой, вот, по себе. Есть, вот, вот да? так делает там. Разница. Есть, есть с этой стороны, вот есть один сансей у нас тоже. Вот так. С этой стороны держит. Нет, это подождать, и куда движение? То есть ты и взял как? вот так. Вот сюда держится череп. А, а, а понял, то есть получается, вот да, и вот так вот, да? Ну да. я понял. Последний день. Раз. Вот оно и есть. Отлично. Ну там не совсем получилось.